До темноты. Я уже темноты. Ехала. Мендет Здравствуйте, дорогие друзья. Всем, наверное, уже известно, я, ну, что к нам из Москвы, из администрации президента приехал человек. И по моей информации задача поставлена оставить все так, как есть. Оставить Хасикова у нас во главе оставить Берикова и всех его, ну и всю его команду. Мы неоднократно говорили, что творится у нас, да. Если мы действительно мы действительно хотим каких-то изменений, я прошу, придите сюда. Там мы поставили один плакат, будем стоять с одним плакатом в пикете. И по очереди будем ну, меняться и стоять. Это все в рамках закона. Иначе выходит так, что наш народ заслуживает такой власти. Очень много недовольств в связи с пандемией, в связи с засухой, в связи с премиями, в связи с назначением трапезников. мы сейчас молчим. Год прошел. С 1 октября уже год прошел. Дорогие друзья, я призываю вас. Мы будем стоять весь день. Весь день будем стоять по одному плакату. Каждый будет подходить. Прошу вас, приходите. Мы стоим на пагоде, лицом к Белому дому. Нам сейчас нужно показать, что у нас есть мнение, что у нас есть гражданское общество, что мы здесь что-то значим. Иначе мы заслуживаем такую власть. Лично, лично я считаю, что народ Калмыкии достоин лучшего, большего. Прошу вас, приходите и поддержите нас. Ту, -ту Девушку сними просто без этих. Mm -hmm. Ну что, уважаемые друзья, немного про, к, по, про резюмирую все это дело. Как уже было известно, что к нам в Калмыкию с аппарата правительства... Как уже было известно, что к нам в Калмыкию с аппарата правительства приехал человек, который по определенным данным знает, вернее, хотят. Оставить все так, как есть. То есть Пату Сергею сейчас будет занимать свою должность. Также берегов Чингис никуда не уходит. Также все то, что происходило и будет происходить с нами, будет продолжаться это все вечно, без никаких изменений. Все будет все так же. И поэтому гражданское общество, гражданские представители гражданского общества, такие как Санал Бушиев, предлагают всем ребятам желающим, неравнодушным, кому действительно есть что терять, кому действительно важно будущее нашей родной республики. Уважаемые друзья, приходите на площадь на площадь пагоды 7 дней высказать свое мнение расскажите кто вы что вы постоите плакатом по две минуты все в течение определенного времени все это законно никто никого наказывать не будет или же как грационал действительно сказал что мы действительно заслуживаем той власти, которую выбрали. Есть такое мнение, что типа, мы не ходим на выборы и, и выбирают за нас, но вот как раз таки э, такими своими поступками, не приходя на выборы, мы даем им возможность э, сделать выбор за нас. И сегодня э, уже на протяжении там, более 20 лет э, нами правят э, назначенцы. И с каждым годом приходили все менее компетентные, все более глупые, разного рода такие вот ребята. Таким вот последним, наверное, камнем преткновения стал Бату Сергеевич Хасиков. Это, конечно, супер круто, и я считаю, что если бы не Хасиков, то народ Калмыкии, наши земляки, ну, маловероятно, что смогли бы, наверное, проснуться, по крайней мере, в таком количестве. Бату Сергеевич сыграл свою роль своим глупым подходом к политике республики, сделал все возможное для того, чтобы у нас организовалось и образовалось гражданское общество. Уважаемые друзья, в эти дни я провел небольшой оброс на социальных страницах у себя. И там около тысячи человек было опрошено сейчас вот у меня в ютубе и получается за отставку Бату Сергеевича чуть больше 80 процентов. Ну за то, чтобы он продолжал править там, там около 8, 18 что ли процентов, ну около 20, то есть каждый пятый человек. То есть все это время за полтора года своего управления Бату Сергеевич растерял свое как называется рейтинг своего доверия с точности до да наоборот то есть мы выбирали его год назад выборы прошли и поддержку ему оказало 80% 82 или 83 то на сегодняшний день эти же 80% а может быть большая часть да, более большую часть готовы ну не готовы, а по крайней мере, имеют от, открыто выражает свое, свое мнение и просят, чтобы Бату Сергеевич сложил свои полномочия, потому что за этот срок он не сделал буквально <coughs> ничего. Еще раз, уважаемые друзья, кто только что присоединился, кто находится у нас в Калмыкии, кто находится в листе если вам не безразлично. Судьба калмыцкого народа, если вам не безразлична судьба республики Калмыкия, то есть не обязательно, чтобы вы были этнический калмык или там что-то в этом роде, да, приходите и выражайте свою гражданскую позицию, приходите поддержать плакат чтобы все это было в рамках закона, мы по две минуты, как вот в Москве недавно организовали такую же вот акцию, по две минуты будем стоять и э, с требованиями нашего народа. Или же все-таки, если вы действительно согласны с этим утверждением, что все так происходит, все это правильно та ситуация, которая сложилась, она недостойна вашего внимания. Пожалуйста. Значит, действительно, те выражения, которые я иногда удаляю себя комментарии, до которых я удаляю себя на канале, действительно имеет место быть. Мы заслужили такое правительство, и единственный выход, единственный выход, который которые сегодня, например, многие люди видят, это собрать вещи, продать свое жилище и уехать туда, куда глаза глядят, тем самым растворившись в э, этом э, растворившись в народах России, ну или мира. Вот такие вот дела. Без проблем. Ну вот, смотрите, да, а, вот э, к, в чате э, Коля Бадмаев написал, вы выбрали, а мы нет, пожинайте свои плоды, вы выбирали единорозов и ЛДПР. М -м, уважаемые друзья, что не есть правильно, э, многие на сегодняшний день не участвовали в выборах, э, многие не э, ходили на них, э, большое количество, как видели, в ближайших выборах, которые прошли 13 сентября мы участвовали как наблюдатели и в тех мы уже показывали видео в тех в тех избирательных участках, где находились наблюдатели, явка не превышала 20, ну там от 20 до 30 процентов, не более то есть, да, а в тех избирательных участках, где не было наблюдателей явка была там, в районе 90-80 процентов то есть соответственно вы можете сделать выводы, что э, избиратели не ходят э, на выборы, тем самым дают возможность лояльным э, лояльным людям людям э, на травы, которые гнутся в ту сторону, куда подует ветер, э, прийти и сделать, э, не знаю, там вбросы, либо отдать свой голос, э, так как э, ну, так как им сказали как им навязали а, ни в коем случае не включая голову не анализирует ситуацию а, другие же люди говорят что это все ваша ошибка а, вы сами этого достойны вы короче кайфуйте а мы сами по себе а, что не есть верно а... А, уважаемые друзья что а, не есть верно а... В нашем демократическом сегодняшнем обществе все-таки нужно, и у нас, как вот говорил Санал, есть право, данное, данное нам от рождения, право выбирать. Мы выбираем себе спутника жизни, мы выбираем себе специализацию, работу. Мы выбираем себе дом же, где мы будем жить, там, да, если у нас есть, конечно, возможности. Мы выбираем себе все сами. И в этом случае мы также должны выбирать себе главу республики, главу города, глав муниципальных образований. Все делать должны сами. Но мы почему-то отдаем это право на откуп таким ворам и преступникам с «Единой России. Сегодня, как вы знаете, лидеры три лидера оппозиционных о, не оппозиционной партии. Так что вот такие друзья. Тем, кто только присоединился, еще раз напоминаю, по какому поводу мы здесь собрались. Из администрации правительства президента Российской Федерации прибыл человек для урегулирования конфликта, который возник у депутатов Народного Хурала и у главы Республики Калмыкии Бату Сергеевича Хасикова. То есть вы видели, да, они готовы на следующей сессии Народного Хурала выдвинуть вот у меня доверие нашему главе. Это будет впервые, впервые за историю СКФО да, и УФО где будет вот такой вот э, прецедент так что, уважаемые друзья э, приехал десант, вернее какой-то один человек э, который э, призван улигурировать все обстоятельства здесь и э, получается так, что основная его идея сохранить все так как и было то есть Бату Сергеевич никуда не одевается Чингисберия остается на своем посту Ну и прочее, прочее, прочее И все этот вот беспорядок Беспредел С назначениями продолжится И по сей день Мы же Представители гражданского общества Призываем вас Поддержать Поддержать Поддержать, получается Наших депутатов И все-таки выйти и действительно указать э, на то, э, что мы не тварь дрожащая, что мы имеем, э, скажите, что мы имеем э, свое мнение, которое готовы отстаивать э, в том числе и э, в законном поле, э, которое нам позволяет вот, э, нынешняя Конституция. Так что как-то вот так. Уважаемые жители Республики Калмыкия, если вы также разделяете с нами наши идеи, если вы также разделяете с нами нашу боль за будущее Республики Калмыкия, за будущее калмыцкого народа, а также всех народов, кто проживает на территории Республики Калмыкия. Приходите на пагоду, 7 дней в городе Листа, поддержать нас и постоять в одиночных пикетах перед Белым домом. Тут, тут говорят о субботе, что в субботу субботу, что никто не видит, ничего не происходит. На самом деле, как мы уже отметили, что в Белом доме э, к нам сегодня приехал э, представитель аппарата правительства Республики, э, Республики России для урегулирования конфликта с депутатами Народного хурала. По очереди они вызовут, там, то одного, то другого, поговорят, пообщаются но основная идея уже стало известно что ничего решать не будут вопрос с хасиком будет не решен вопрос с берия тоже будет не решен также вопрос казачка не будет решен если мы не показываем свою гражданскую, гражданскую позицию гражданское сознание на самом деле и в итоге не выйдем и не поддержим Требования тех, ну, я бы сказал, смелых депутатов, которые э, в открытом письме выразили недовольство работы Бату Сергеевича хасикова Так что, уважаемые друзья, э, данная акция будет проходить э, весь день. Э, прошу пожалуйста, уважаемые друзья, приходите на по году семи дней и поддержите э, хрупких девушек. Вы уже видите, что э, вы видите, что вот, э, первая девушка стояла молодая, да, вот, э, вторая девушка снова стоит, э, потом снова подойдет девушка, получается э, снова э, мужчины э, отсидятся э, за спинами э, наших девушек, да. Э, ну как-то немного странно получается. Так что хотелось бы, я не знаю, если честно, если честно, вот э, очень много, «м -э», потому что о такой работе и вообще о такой теме ну, тяжело разговаривать простым языком, без использования крепких слов, о, там, без использования мата. Потому что в данной ситуации только один мат и выходит. На самом деле. Куда мы все смотрим, для чего мы здесь живем, как мы вообще э, собираемся дальше существовать. Э, неужели всем всего хватает? Я вот я не понимаю на самом деле. Заработные платы в 12 тысяч учителей. Отлично. На сегодняшний день. Изучение родного языка в школах стало факультативным. Замечательно. Во многих поселках были закрыты школы. Тоже отлично. Отсутствие детей, отсутствие учителей. На сегодняшний день в Калмыкии 35% учителей находится в пенсионном и предпенсионном возрасте. Тоже супер круто. Это все классно, это нас не касается. Да, зачем нам выходить зачем нам что-то рассказывать, все круто. Вам достаточно зарплаты в 70, ну не знаю, в 15 тысяч рублей. У нас нет ни одной семьи, чтобы э, члены этой семьи не находились за пределами Республики Калмыкия на заработках. Москве, на севере, где бы то ни было. Отлично. Единственная прослойка, которая еще более-менее нормально живет, это у нас представители силовых структур. Представители полиции, там прокуратуры. Ну и все. А остальным, если не получилось, не удалось устроиться в эту структуру. Кстати, там текучка очень огромная, очень большая. не, не, не получилось устроиться в эту структуру, уезжает на заработки в другие регионы. Это же супер. Мы, это, об этом мы мечтали. В ютубе. Еще раз говорю мужчины которые находятся за э, на другой стороне экрана мужчины смотрите уже которая девушка выходит уже которая девушка выходит э, и стоит с плакатом где поэтому как-то так Пока стою, немного поговорим о выборах, да, вот от ближайших выборах, ближайших выборах Государственной Думы. Очень прикольные выборы, на которых нам нужно будет показать свое гражданское сознание, гражданскую образованность именно в этом, в этом плане. Мы с, с Аналом Бушевым да, провели небольшой такой вот эксперимент, участвовали в выборах муниципального собрания депутатов депутатов муниципального собрания и в общем поучаствовали независимыми кандидатами независимыми кандидатами независимыми наблюдателями на некоторых участках то соответственно и пришли к такому мнению что с аналом будем организовывать наверное такую команду которая на ближайшие выборы там ну хотя бы там человек не знаю 100 подготовим бюджет для того чтобы подготовить независимых наблюдателей на самые важные участки нашей республики на самые важные участки нашей республики так что дорогие друзья будет это супер круто если мы все-таки сделаем это и ведем работу над выдвижением единого кандидата, кандидата которого поддерживает и гражданское общество. Кстати, Санал Абушиев является, является председателем общественного движения нашей калмыки, ну, которому уже, наверное, около пяти лет, даже больше пяти лет. Вот на его базе будем организовывать э, э, штаб-наблюдателей. Э, я думаю, что нам, э, молодым э, людям, представителям там, от 30 до 40 лет, это очень нужно и важно, потому что э, только так мы с вами э, сможем играть на их поле, их же правила. Это немного о выборах. Вот так это. Вот. О чем я еще хотел поговорить? Да, а еще очень крутая инициатива. Очень супер крутая инициатива. Инициатива вышла а, от чулгун съезда рад калмыцкого народа, то есть э, на сегодняшний день, э, мы, кстати, канал, команда канала ЗАН онлайн э, также вступает э, в комитет по, по сбору, э, воркомитет комитет вот этого самого съезда, как я понял, э, пока без э, официальных там заявлений, как я понял, что это будет. То есть на этот съезд э, мы приглашаем, но ну не мы, не только мы. Вообще приглашаются э, все люди э, с разных э, общественных э, организаций и не только. То есть не только политики э, будут приглашены какие-то более-менее значимые люди с каждого поселка, там ахлаче от каждого рода. Было бы неплохо, чтобы вы направили от каждого рода своего ахлаче. Я бы хотел бы заняться организацией. Э, Привлечение к этому мероприятию именно молодежи там, до 40 лет, да, представителей студенческих организаций по всей стране и не только, там, да, зарубежных представителей зарубежных землячеств, представителей всех землячеств, которые находятся на территории нашей огромной страны, да, кто-то на севере там, Саратове и прочее то есть самые яркие представители из этих вот организаций. Мы бы хотели, бы, чтобы вы приехали и поучаствовали в большом, огромном съезде аэрод калмыцкого народа, где мы с вами будем э, обсуждать как раз-таки вопрос о... Э, где мы с вами сможем обсуждать вопрос о дальнейшей судьбе э, калмыцкого народа. То есть каждый... Представитель сможет высказать свое мнение, что он видит по этому поводу, что он думает по этому поводу. Потом в дальнейшем уехать да и в своих маленьких группах объяснить и рассказать, к чему мы пришли. Потому что, как говорили раньше, когда вот первый съезд был сто лет назад в поселке Чергю, на протяжении трех лет, трех дней там люди Долго очень там договаривались определенному поводу, выходили чуть ли не да, выходилось там, и до физической расправы, друг друга там дрались, заходили, снова договаривались и в итоге пришли к единому мнению. То есть сегодня вопрос о лидере как таковом среди калмыцкого народа уже не стоит. Потому что у каждого, я же говорю, у каждой общности есть свой лидер. Куда бы я ни приехал, в какой бы я поселок ни пришел, всегда говорят, вот есть только челгиряне и вот остальная Калмыкия. Или там есть только там вот мы с Чем Хамурой и вся остальная Калмыкия. И нам все равно там, что, что там происходит с другим. Поэтому это не есть правильно. И единственное решение – это собирать большой круг, Курултай, как когда-то, и основываясь на э, мнении многих, все-таки составить программу и дальнейшие вопросы решать именно таким путем. В том числе и вот и на круглом столе или как на пресс-конференции э, на пресс-конференции. На пресс-конференции лидеров трех фракций я задал вопрос, что если вдруг после выдвижения вот вотума недоверия главе все-таки это случится, там главу переизберут, уберут, там и в итоге в итоге его не будет. А... В итоге его уберут, то нам нужно будет собрать подписи, чтобы распустить также народного Урал всех депутатов, которые сегодня там присутствуют, и назначить досрочные выборы депутатов Народного Урала, тех людей, за которых будет не стыдно тех людей, которым мы будем, по крайней мере, доверять, которые будут оглядываться на народ, а не на АП, там, да, не на Владимира Владимировича Путина, там, да, не на какая-то часть на Казачко смотрит, другая заглядывает Орлу, да, нашему Птицыну, кто-то кто назначен Хайцаком, в итоге раздираемся да, каким-то личностям, кому-то что-то, кто-то должны, а вот народу, получается, да, жителям республики никто ничего не должен. вот такие вот два винт Да, телефон нагрелся. Когда телефон нагревается, отключается э, связь, э, интернет там, и прочее. Из-за этого не получилось до конца довести. Но я думаю, то, что я показал, этого было достаточно. Более даже, чем достаточно. Возможно, <i8> <miss eye> единственным э, правильным решением, если не отменять этот закон, на всех участках нужно будет установить э -э, веб-камеры. IP и веб-камеры, которые будут завести трансляцию круглосуточно с этих участков. На магнит ши Ну вот, э, бедные сотрудники полиции испытывают э, чувство стыда, но им приходится это делать, подходить, записывать каждого, кто стоит э, э, в пикетировании э, за с повесткой «Казачков уходи, хач, Хасиков уходи, время ваше пришло». Э, также, дорогие друзья, очень хотелось бы чтобы вы проявили свое гражданское сознание и в конце концов пришли и постояли также вместе с нами в пикете с этой вот повесткой. Если, конечно, в плане репрессий, которые будут выдвинуты на вас, никаких штрафов, никаких преследований. Ничего такого не будет э -э, в отношении вас, все э -э, в законном э -э, и в правом поле. Э -э, так что, дорогие друзья, э -э, у вас еще есть время накраситься, одеть маску, э -э, взять перчатки и выразить все-таки свою гражданскую позицию. Здесь очень интересная песня, наверное, группы ДДТ. Помните, Родина. Родина. Еду я на Родину. Пусть кричат у Родина. Но она нам нравится. К сволочам доверчива. Ну, но к нам тра ля ля ля ля ля так что, уважаемые друзья, а что делать? Завышенных ожиданий, если не иметь, как вообще тогда жить? На нашем канале также и вышел небольшой ролик о особенностях калмыцкого национального характера. Там, где я посмотрел, ну, в смысле, почитал. под Статья очень интересная, но, к сожалению, к сожалению, получается, что калмыцкий народ мельчает. <смех> в частности там был момент где джунгарские, а также там ну, в, том числе, в том числе и калмыцкие ханы, и ханы при приезде к императору Китая не выполняли как он называется обряд такой униж, уни, унижающий обряд Коу-Тоу, где он призывает прислонение, э, прислонение коленей и кланятся не только императору, там 9 раз что ли, а даже просто таблички с именем императора. То есть э, на тот момент наши правители, э, наши тайши, наши э, ханы имели настолько э, в своем сознании гордости, что... Не преклоняли они, они считали себя равным э -э, китайскому императору, да, и вообще это очень низкий такой обряд, э -э, который унижает достоинство человека. Э -э, но, к сожалению, получается так, что в сегодняшнее время большая часть депутатов Народного Хурала э -э, стала на колено, а э -э, возможно, даже большая часть на два колена, и разбивает себе лоб, э -э -э, там, перед Путиным Перед Бату Сергеевичем Хайсиком Короче, кто насколько готов там унижаться Настолько унижается Очень низкие на самом деле ценности у этих людей <святых> <святых> <святых> Так что вот такие вот дела Видимо, все-таки калмыцкого характера в нас осталось, людей с калмыцким характером становится все меньше и меньше. Мне сейчас придут, сейчас придут. А где Бахников, Манджи, Флот и другие? Мясо обелись на халяву и бабки заправили и посмотались. Короче, да, да, вот такие вот, смотрите, да, вот такие вот люди, как Йог Судбаса, да, Йог Судбаса. Короче, вот такие вот люди, люди, которые пишут вот такого вот плана содержания. Я уже делал, делал ролик на нашем канале по поводу российской пропаганды и вообще, как устроена пропаганда таких вот людей, находящихся у власти. Да? Не обращать внимания на таких людей. Такие люди чаще всего получают заработную плату за свою... Нет, работу. Это, смотрите. Сейчас, сейчас. Это получится так, как вот в прошлом году приехали, приехала вот эта вот пиар-банда, да? Политтехнологи. Приехали. Вот эти вот в судах был там бабков или Пап Папков, да, со, со, со своей бандой. Они приехали просто, ну, посрать им на Калмыки, да, Они отработали лавой своей, да, и все. Оставили нам бату. Сейчас видите, что творится, понимаете? То есть, луша нам, льют, льют, льют. И давайте от сердца, от себя, от себя двигаться. Думать, что у нас там внутри, что мы хотим, реально. Если них не хотим ничего для родины своей, ну тогда давайте валить отсюда или там засунем язык в одном месте и будем молчать. Я не согла... нужно слушать, нужно просто слушать. Я согласен, что я живу с завышенными ожиданиями, но не согласен с вами, что я разочаровываюсь. Я не разочаровываюсь в себе лично. Опять же, я могу отвечать только за себя. Я живу с завышенными ожиданиями. Я буду продолжать ими жить и никогда, наверное, не зачаруюсь. Я всегда буду думать, что э, всегда буду думать, что есть возможность что-то изменить и буду делать все, что возможно, чтобы буду делать все возможное, чтобы все это дело изменить. И неважно, сколько там мне будет, там 36, 37, 40, 50, уезжать я никуда не собираюсь, и буду здесь оставаться до последнего, понимаете? Причем здесь мои, например, разочарования. Я не разочаровываюсь. Единственное, что я так понимаю, что, видимо, не время. Видимо, большая части населения сегодняшняя ситуация устраивает. Значит, это как он называется, это, это как знак для меня или как колокольчик для меня, то, что нужно сделать больше усилий для того, чтобы разбудить большее количество людей. Понимаете? То есть те люди, которые жили при советской власти, при Кирсане, они потихонечку уходят, и у нас подрастает поколение, поколение, которое жило только при Путине. Поколение людей, ну, не сильно там, не запуганных, не боявшихся коммунистических репрессий и прочее, прочее, прочее. То есть сегодня идет большая война за умы и сознание вот этих молодых людей, 20-летних людей. Возможно, мне там, и нашим многим сторонникам удастся их переломить и переглонить на свою сторону. И придет время, когда во власть придут именно такие люди. Люди, готовые там, не знаю, свою жизнь и свое время посвящать развитию республики, развитию своего народа. Понимаете? Такие, как Голдома. Вы знаете, да, что у нас были, были супер, супергерои своего поколения, Также Я не понимаю вас, тех людей, которые пишут, вот, а где там Бахникова там и прочие там, и Пятый, там, что-то там Санжиев брешет, там. Не, ну, вот, видите, а что же вы тогда там обвиняете тех людей? Те люди также там, ну, поели мясо, ну, ничего что ли, ели мясо мужики. Что в этом, в этом, то в этом какая, какая их, не знаю, ошибка. М? Согласитесь? Я не считаю, что это какая-то там, не знаю, там, беда или там, или тревога, или еще что-нибудь в этом роде. Ну, поели мясо они, ничего страшного. Они сделали очень большую работу в октябре, когда вы все находились на заработках. Когда у всех у вас у друзей, у вас, у всех, у многих, да, которые сегодня только начинают там просыпаться, у многих людей было своя забота, круче, свое времени, а они э, тратили там свои какие-то средства на поддержание вот этих вот людей. Ну поели они мясо, ну, ничего страшного. Просто государственная пропаганда сделала из этого такой ужас, и вы начали их обменять во всех бедах. И сегодня, например, все те он нашел в себе силы в прошлом году выходить, они сегодня думают, что зачем это нужно, только ну, замораться в грязи и прочее. То есть у них политтехнологии намного шире и работали они уже более, много лет, поэтому, а мы ведемся на все это дело. Бакинова действительно под, подписалась, да, есть видео, трансляция, там, два или три дня назад, 1 октября мы делали трансляцию, посмотрите, сами прочтете все, там написано. Мельчает народ, ну, я не соглашусь с вами, что мельчает народ, я соглашусь с вами, что мельчают, а может быть, и мельчает народ, на самом деле. <клес> Правители наши мельчают, народ не мельчает, правители, получается, мельчают. О, с каждым разом у нас приходят э, к власти не люди со своим мнением, да, не стержнем, который там невозможно сломить. А приходят люди, которые ну, там, заходят в дверь э, спиной, немножко пригнувшись, э, заморотыми подбородками э, и с мозолями на коленях. Вот такие люди приходят к власти, потому что мы с вами, люди, которых есть, там, не знаю, гордость, есть сознание, мы с вами решили выбрать другую сторону, мы с вами решили выбрать путь, когда твоя хата с краю. И вот когда твоя хата с краю, тогда происходит такое, вот такая вот ситуация, когда когда у молодежи нет лидеров настоящих лидеров лидеров которые могли бы например собственным примером показать как нужно и что нужно делать нет сегодня сегодня ценности воспеваются совершенно другие такие ценности как лезоблюдство там не знаю там ползание на коленях облизывание чужих задниц а вот эти вот ценности воспеваются сегодня. То есть сегодня такие, как Батух Хасиков, укравшие диссертацию, укравшие будущее у своего народа, они являются лидерами, они являются, как, как, как называть, кумирами подрастающего поколения. Разве это правильно? Я думаю, что нет. Где те люди, где те лидеры, за которыми мы, молодежь, должны были пойти? Йоксут, уважаемый Йоксут, есть время, приходите, мы с вами поговорим. Йоксут, приходите, поговорим на эту тему. Давайте поговорим опять же на эту тему еще раз я говорю. Вот, ну, если да, да, вернуться к этому, вот, вы знаете, да, что есть такое вот движение у нас, да, там, арестанское, где люди, у нас молодежь там собирает... Общие там, сигареты, чай и прочее. Они собирают для того, чтобы поддержать э, арестантов, которые находятся в местах не столь отдаленных. И вот те люди, которые занимаются этим, они даже эти люди э, э, берут небольшие там, средства на, на дорогу, на хода, как говорится. Поесть, покушать. Это все э, обычный стандарт, я считаю. Другое дело, если бы это была общественная организация, которая была бы уже зарегистрирована, которая бы там, несла какие-то отчеты перед людьми. а другое – Это совершенно другое дело. Я к суду еще раз говорю, если вам проще всех обвинить нахально, под одну гребенку всех затащить, делайте. М? Делайте. Приходите и сделайте хоть что-нибудь, помимо того, что вы пишете в своих комментариях. Почему вы.. Почему, опять же, вы считаете, что ваше белое там белее моего белого, либо белее белого человека, который вот находится с плакатом сейчас напротив? А? Поэтому еще раз, все те, кто к нам только-только присоединился, мы призываем вас э, принять участие в, в одиночном пикетировании напротив Белого дома э, в связи с тем, что сюда выслан десант в количестве одного человека э, с администрацией э, президента э, с администрацией президента э, Российской Федерации для улигурирования контакта. Э, э, конфликта между депутатами Народного хурала и э, э, учителем физической культуры. Э, уважаемые друзья, э, Приходите поддержать, выражать свое, свое мнение, поддержать, не знаю, наверное, жителей в борьбе за будущее нашей страны, за будущее нашей республики. Если вам действительно не все равно, если вы действительно думаете, что все, что сегодня происходит, все происходит из-за... Из-за таких э, э, опасных представителей э, власти, как Бату Сергеевич и Чингис Берия, уважаемые друзья, приходите, э, поддержать и постоять в одиночном пакетировании. Ну, а если нет, если действительно нам ничего не удастся выполнить, ничего не удастся сделать, то... На самом деле все происходит именно так, как там Ава Ленин да, нам завещал. Мы с вами достойны той власти, которую выбрали. Так что уважаемые друзья, как-то так. Пока я, наверное, если у вас нет вопросов ко мне, я наверное прерываю эфир, выйду чуть-чуть попозже. Еще раз напоминаю о том, что сегодня у нас напротив Белого дома проходит акция одиночное пикетирование против а, повестка. Повестка у нас Хасиков, уходи, Казачков, уходи, ваше время пришло. И мы призываем всех жителей Республики Калмыкия, всех призываем жителей города Листа, если вы действительно имеете свою гражданскую позицию, вы действительно сами думаете, что многие беды что происходили с нашим калмыцким народом, все это имеет корни от Кирсана Николаевича Лемжинова, плавно перешедшего в Орлова. И сегодня там, да, ставленником становится Кремля Бату Сергеевич Хасиков, то выходите и показывайте свое, свое, свое отношение к этому. Потому что, если мы с вами не поддержим, то, то аппарату правительства Глубоко, наверное, я все-таки отпущу это слово, глубоко насрать на всех нас. Для них республика Калмыкия – это такая статистическая погрешность. 300 тысяч человек, ну и что? Ну что они там, там, что там а, пошумят, пошумят и все. Хабаровск уже там да, больше трех месяцев, да, или там, больше двух с половиной месяцев выходит и, и каждую субботу выказывает свое мнение, показывает свою ну, грубо говоря, свои стальные яйца. Сибиряки э, показывают всей стране, э, что время действительно пришло. Ну, а мы с вами потомки э, Чингисхана, потомки великих айратских ханов, которые не склоняли свою голову э, ни перед кем, понимаете? Мы не склоняли голову ни перед кем, ни перед одним императором, ни российским, ни э, китайским, ни кем-либо еще. На сегодняшний день э, все наши ханы, не знаю, там, да, <coughs> Бату и прочие, да, стоят на коленях у них. Депутаты народного хурала, призванные избранные людьми, сегодня стоят на коленях у них. Марая подбородки свои. Не прорывать эфир у меня. О, не получится я так долго. Эфир должен будет будет будет около трех часов. Ну хотя что-то. Ну давайте отстаю я сколько там будет. так что вот так небольшое мое наверное да, наблюдение по поводу, по поводу того что сегодняшние депутаты народного хурала высказывают свое недовольство выказывают свое недовольство в отношении бату сергеевича ну и его правления. Да, то есть кто-то пишет в комментариях а что же вы молчали 20 лет там под орлова ходили там под кирсана ходили там, и прочее ерунда. Но я, наверное, выскажу, что и что вы предлагаете продолжать им молчать дальше. Если они сегодня нашли в себе смелость, причины могут быть разные. Причины на самом деле могут быть разные. Да, Это как в той басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Так же? Причины могут быть разные – тащить тележку. Но тележку нужно тащить в одну сторону. В ту сторону, которая э, будет выгодна всем нам, всем жителям республики Калмыкия. Наш всего тут 280 тысяч, и 280 тысяч э, людей жить в э, довольно-таки в достатке могут спокойно, при грамотной политике. Согласитесь? Так что, друзья, для того, чтобы вывести... Ролик немножко выше. Если люди все-таки не просыпаются, продолжайте бутить своих своих земляков, продолжайте бутить своих родственников, продолжайте будить своих э э, коллег, друзей, не, я не знаю, напарников, все больше и больше людей, э, объясняйте, почему ходить на выборы правильно, почему, находясь в другом регионе, лучше приехать и взять там открепительное удостоверение и все-таки проголосовать, чем не проголосовать. Не Неважно, в какую сторону, там, за Единую Россию, против Единой России, за Путина, против Единой Путина. Неважно, на самом деле, нам нужно учиться выбирать. И только так мы с вами сможем прийти в развитое общество. И еще раз напоминаю о том, что в ближайшем будущем будет организован э, съезд Тайрат Калмыцкого народа, куда приглашают представителей, э, лидеров всех организаций, неважно каких там. Да, э, являетесь ли вы членом своей большой семьи, ну в смысле охлоте своей большой семьи. Являетесь ли вы охолочей поселка, может быть, вы возглавляете род, может быть, вы являетесь председателем студенческого общества. Пишите нам в личном сообщении ВКонтакте, в Одноклассниках, в... во всех социальных мессенджерах, не знаю, что у вас есть, только под рукой пишите, используйте, и оставляйте свои заявки, и мы обязательно сообщим о том, какого числа пройдет этот съезд калмыцкого народа, где мы с вами сможем обсудить дальнейшую судьбу калмыцкого народа. Где каждый сможет выразить свою озабоченность в будущем Республики Калмыкия, рассказать свои планы, объяснить, куда и для чего, и в какую сторону все-таки стоит смотреть и в какой стороне нас ждет там развитие и, ну, и прочее. Так что, дорогие друзья, следите за новостями. Так что следите за новостями, присылайте свои заявки. Обязательно мы всех учтем. И на Большом съезде, как сто лет тому назад, прошел, который прошел в Челгире, соберемся и обсудим судьбу калмыцкого народа. Потому что другого выхода нет. Сегодня Калмыкия не родила еще тех сыновей, которые способны повести всех за собой, у которых есть там возможности, силы, амбиции и прочее, прочее, прочее, чтобы высказываться за всех, выговариваться за всех. Но, в принципе, никогда в нашей истории особо такого не было президента, где один решал за всех. Всегда решается все на общем круге, на вот таких вот рода собраниях, где учитывается мнение каждого. И это важно. И я считаю, что именно такой подход будет в будущем правильным для нашей республики, потому что мы все друг друга знаем. Мы все сможем договориться между собой. Пере... Нужно уже перестать перекладывать ответственность на э, глав о, районов, там, глав наших городов там, и прочего. Да. Нужно становиться самим сознательным, участвовать в политике своей республики. Потому что если мы не участвуем в политике, наша политика занимаются другие люди, такие люди, как Бату Сергеевич, который устраивает там, пир во время чумы. После этого пиров сценом толпа заболела. Там, да, в том числе и трапезников болеет всего. Кстати, по трапезникову там, да, чуть больше года назад, получается, чуть больше, там, на 2-3 дня. год назад здесь, на этой пагоде, прошло большое собрание, которое там, чтобы технически никого не объявили, не, не было никаких репрессий, мы назвали а, митингом, сходом, а, сходом, ходом молебным а, за процветания республики вот здесь вот на этой пагоде прошел сход о, о, в против о, трапезников за этот год трапезников не сделал ровным счетом ничего то есть он находится когда Бату Сергеевич просил нас да, там, всех о, пожалуйста там да поддержите его он у нас там супер красавчик он вообще супер крутой парень <клёх> поддержите его дайте ему всего лишь год и о, все будет хорошо но ничего хорошего не произошло Друзья, на самом деле, очень печально. Калмыки Калмыкии уже калмыка скоро не останется. Так да, что там, в Калмыкии уже скоро русских не останется. В республике не останется вообще никого. У нас тут будет два центральных образования, или там три центральных образования. Это вот город Листа, Пашанта и Лагань. Все все остальное, там поселки только на дороге останутся, что они? такие как Малодербеты, Троицкие, Яшкуль и все. Все остальные поселки умирают. Ни один поселок не развивается. Если вы приезжали, вот, если вы приезжали, посмотрели бы по республике, ни один поселок не развивается. Не построено ни одного дома для новой семьи. Детей все меньше и меньше, школы закрываются. Медицинских центров нету, то есть, соответственно, люди хотят уезжать оттуда, то есть, да? Люди же хотят... Э так что, как-то так. Так что, как-то так. Поселки умирают. Все, меньше и меньше людей там живет. Районные центры умирают. В Акибруйской школе, я заканчивал 9, 10, 11 класс в Акибруйской школе, там очень много было представителей местных, местных людей. Сегодня там... Сегодня там учится один Кавказ. Это все животноводческие стоянки, которые находятся вокруг по Экибруйскому району, в основном отданы кавказским приезжим. Приезжим из Кавказа на развитие, там, да, люди ведут свое хозяйство. Там. А местные жители уезжают. Выгоднее и легче уехать в Москву на заработки. Легче уехать на север и работать там. Заметили? Представителей, представителей, э -э, короче, мужиков меньше, чем женщин. Я вот устаю уже в течение часа, и за этот час сменилось раз, два, три человека, да? Из этих троих человек, э, четыре человека, из этих четырех человек всего один мужчина. А где мужчины? А, мужчины комментарии только пишут. Друзья, еще раз посмотрите на нашем видео. Вчера вышел э, новый ролик о особенности калмыцкого характера. Я так понимаю, у представителей, представителей власти, кто находится сегодня в Белом доме, у э, депутатов народного хурала, э, а также у Бату Сергеевича. Э, наличие этого самого характера, национального калмыцкого характера, ну самое минимальное похоже. Да, я не говорю о тех, кто за пределами республики, чем большое количество людей, которые находятся здесь. Люди, которые находятся за пределами народной, э, за пределами э, республики, э, тоже по большей части э, получается все равно. А было бы круто, да, если бы ты, например, работал не в Питере, а дома, а вылезти. Если бы действительно были открыты все возможности. Особо много не надо, я же говорю же. В мире существуют компании, которые превышают количество нашего населения всей Калмыкии, которые зарабатывают до достойные деньги. С учетом пассионарности нашего народа, с учетом возможностей нашего народа, с учетом э, приспособленческих качеств именно э, в качестве да, э, работника в всяких разных сферах, с учетом того, что желанием... Э, ты про что схавал? Я с тобой даже разговаривать не хочу. О чем ты хочешь вести речь, Донни? А? диаманне, тем более. Да, и это возможность, на самом деле. На сегодняшний день очень большое количество, ну, небольшое количество, но ну, некоторые там, да, имеют возможность такой. Да. Проблема-то всем. Зачем, например, нам... Сельхоз региону о, такое огромное количество юристов. Каждый второй юрист был с 80-го года, кто с нами выпускался, Все шли в юридическую школу. А нам сегодня кого нам, нам кто нужна? Сельхозники, зоотехники, э, всякие разные аграрии, также закончившие высшие учебные заведения, которые могли бы заняться миллиорацией э, территории э, и прочим, прочим, прочим. Сегодня уже давно известны там, всякие разные президенты, где, например, в Китае из пустыни превратили лес. Даже с меньшим, да, с меньшим количеством осадков в год, чем у нас. Есть возможность? Пожалуйста. К слову о, о, о разочаровании, у меня разочарования нет никакого, и надежд никаких не было. Я понимал э, еще 5 лет тому назад, что эта игра будет очень большая, очень долгая, на протяжении 20 с лишним лет, э, там, с 90-го, да, с 92-го года получается, э, республика шла планомерно вниз. Были использованы такие политические технологии, как отстранение жителей от, от реальных политических дел. Большое количество населения считает, что все уже предрешено, что выборы не имеют смысла, что следить за чиновниками и прочими не имеет смысла, потому что они решат все за нас и без нас, и в пользу только себя. Но с появлением интернета, с появлением э, того, что э, все скрытые становятся явным и все появляется в интернете, э, этот э, момент стал потихонечку, плавно переходить немножко в другую сторону, ложиться на другую сторону. Поэтому э, никаких ожиданий особых и не было, я продолжаю свою работу, э, считаю, я, например, не настроен идти в политику я не готов и не считаю нужным что я должен там где-то куда-то участвовать в каких-то там политических процессах республики но считаю важным заниматься своей деятельностью по в плане освещения и э, э, таких вот таких в том числе мероприятий э, в идеале соберу команду из видеооператоров, которые смогут мобильно выезжать на те или иные мероприятия, связанные с политической жизнью республики, и освещать его в должной, в должной степени, где тогда в таких случаях не будет, ну скорее всего, люди не смогут uh, все эту тайну сделать, там, например, те же самые гранты разыграть. Там, uh, вот, опять же, участвовать в выборах и uh, вносить вброс, если их, в, на каждом участке будет находиться представитель такой вот активный, который сможет проследить за всем этим. Так что я думаю, что все возможно, но не за один день, чем, в принципе, и мы занимаемся. Будить народ если вы хотите работать и иметь зарплату в 50 тысяч э, в республике, надо будить народ. Надо действительно, чтобы, э, как один из чиновников сказал, чтобы э, в депутаты народного хурала не шли потому что там зарплата не такая уж большая. Шли не для того, чтобы решать свои бизнес-интересы или там воровать деньги, а что действительно депутаты Народного хурала Вот мне все время интересно было, О, вопрос такой, смотрите, да? А, белый дом, пластиковые окна, а, самые такие крутые, с, с небольшим тонированием, наверное, они очень дорогие. Вот это вот как раз-таки э, э, кабинет Бату Сергеевича, где он катается на скейте, а также залазит в него через пожарную лестницу. А, смотрите, а вот смотрите. Этажом ниже стоят старые, задрипанные, деревянные окна. Это все э, белый дом. То есть какой-то вот э, э, это и, наверное, это и как как, как показывает отношение у нас э, к определенным структурам. То есть, скорее всего, это Министерство культуры, день там сидят. Вот они с такими вот э, э, старыми еще кондиционерами работают. То есть те отделения власти, которые не интересны, они и не ремонтировались, окна в них и не менялось. Вот как-то так. Весело? А какая разница Приплошном, при Плошном, при Плюшном? Деномани. Вы все-таки э, думаете и считаете, что разница какая-то есть между э, Кирсаном, Орловым и Хасиковым? Почему сегодня все думают, что э, Орлов там э, или... Хасиков управляет этим, не Орлов там, да, Орлов или Кирсан управляет протестами в городе. Почему все думают, что одних там отстранили, а другие там пришли, и вот они теперь решают эти вопросы? Ну, как-то странно, это как минимум не образованность, наверное. А разницы нету что орлов что хазиков что э -э кирсан это люди одного и того же человека одного и того же покроя одного и того же пошива на самом деле и пока власть не окажется действительно по-настоящему в руках народа пока в народных урал Республика республике мы с вами не выберем компетентных людей, людей, которые будут зависеть именно от мнения народа, а не от мнения там, того же Хасикова, Бакинова, Орлова, там, не знаю, хоть кого, Кирсана, там, и, и там, вопросов интересов их бизнесов, и работы их родственников и прочего. Пока все это не окажется зависимым от нас с вами, ничего не изменится. Пятая и девушка. Снова девушка подходит. Ну, я с вами не соглашусь. Никто, не, никто на этой земле не умирал, никто не, не, нам с вами ничего не грозит. Мы немножко другие. Мы же ее вы, выжили. Вы, вы, вы нас вымалили. Но опять же, это не повод. Есть же такое выражение Галдан Башктухана. Мини Нудгинг Шарокасе Бурхун Дечавек. Даже если Будда попросит пыль с моей земли не давай. Умирали, уходили, исчезали национальности, нации. Все это происходило по причине междуусобных войн. По причине того, что, например, хазары погибли из-за евреев. Так же. Калмыцкое ханство, ну, Тургутское ханство погибло из-за раздирания, там, с одной стороны начали склонять голову перед китайским ханом, с другой стороны перед Российским императором, Российской империей, в итоге пострадали люди, более 80% у нас погибло, сегодня на протяжении 250 лет, там, да, чуть больше, там, 250 лет, да, где-то на протяжении 250 лет 71 -го года, когда Убушихан увел большую часть калмыков назад в Джунгарию, на сегодняшний день 250 лет ассимиляции. Но при этом мы не потеряли свой облик, мы также остались сукоглажим. Хотя вокруг нас и Кавказ, и российские государства и прочее. Мы начали терять язык только недавно, совершенно недавно. Хотя это работа проводится уже более ста лет там, начиная с гражданской войны То есть нас потихонечку потихонечку ущемляли истребляли и мы этого не замечали и продолжали ползать на коленях идти на коленях там до да, вести свою эту как называется политику пол пол ползания на коленях перед разными властями со стороны россии в том числе и там Вначале начали, там преклонили голову перед Лениным и их партией. Дальше, дальнейшую историю мы все знаем, что случилось с нами. После этого поклонились Путину. В итоге больше 30%, больше 40% работает за пределами республики. Здесь только у нас, как, как и во всех поселках, остались женщины и дети. В военное время даже такого, наверное, не было. По сути, здесь у нас женщины и дети, и те, кто приспособился. Полицейский. полицейский и таксисты. Вот и все, кто у нас здесь работает. Так что черт его знает, если честно. Вот именно, Москве неинтересно, и получается, если Москве неинтересно и нам неинтересно с вами, нам с вами неинтересна э, республика с населением в 300 тысяч. Нам легче собрать в Монатке, уехать в Москву, э, по возможности получить там ипотеку, перевести всю семью и жить потихонечку там, и называться московскими калмыками, это же прикольно. Все будет если большая часть и большое количество населения у нас проснется все будет многие у нас забыли про свою историю там да многие там потерялись потерялись там-то у меня маленькая просьба пока я в эфире не звоните пожалуйста не получается у меня тогда эфир прорывается я не могу ни с кем поговорить не звоните ну их не так уж и много части пожарные также сокращаются Медицина полностью изничтожается все и меньше и меньше квалифицированных кадров остается у нас здесь в республике, потому что, например, в той же самой Москве врачам платят чуть больше, а, как известно, у нас очень хорошую квалификацию имеют наши врачи, образование и прочее, ему, конечно, легче уехать туда и получить и работать там. А потом приедет ставропольский моно и наведет порядок, помните? Но ну, это, опять же, это, это вбросы всяких мудозвонов, э э которых как-то дневных мудозвонов или как это называется, там, вечерних мудозвонов, которые страшат наш народ. Ну и ахуй много. У нас есть такая поговорка. Также страха нет. Чего нужно бояться? А? Какого-то ставропольского мона, который будет на нашей территории здесь бесчинствовать? Те или что? В этом случае, я думаю, полицейские э, республики э, встанут на нашу сторону. Потому что, в принципе, каждый полицейский у нас, каждый родственник друг друга. Тоже это одна из причин, по которых у нас полиция ведет себя более-менее сдержанно. Придет время отсижу, наверное. Отсижу, побьют, и забьют, зарежут, отравят. Вот это все такие вот... Вот это все такие вот вещи, которых мы должны бояться. Ну, волка бояться в лес не ходить тогда. Опять же, еще раз я напоминаю, если вам хорошо живется, зачем тогда вы эти комментарии пишете? Если у вас все достаточно. Также, если у вас все круто, зачем я не понимаю, зачем ваши комментарии, зачем вы входите в полемику? Живите. Это же супер круто, когда у тебя все хорошо. Это же супер классно, когда. Завтра ты на месте Бату. Нет конкретных предложений. Завтра ты на месте Бату. И что изменится? Ничего. слова денег нет совсем. Уважаемый Виквик. -Вик, или как там тебя назвать. Я не имею достаточных. Я не имею достаточных компетенций. Для того, чтобы становиться на месте Бату. То есть я от слова, от слова достаточных. Да? От слова нет. Соответственно, ничего у меня такого нету, ничего у меня такого вас нету, поэтому я и не лезу не в политику. Я имею возможность, имею возможность сегодня показывать то, что я вижу, выражать свои мысли на площадке, которую я развивал многие года. То есть я больше не лезу никуда. То есть я знаю свой собственный потолок, и я на нем нахожусь, я и развиваюсь только в этом направлении. И мой канал был в большей степени о культуре, о традициях, там были, я записывал песни и прочее, прочее, прочее. И только с течением вот сегодняшних событий, что вот так вот все получилось, пришел Бату, который уничтожает сегодня нас еще больше и больше, там, да? я занял именно эту сторону. Или все устаканится, опять же, единственное мое, мое решение будет, это вот народный резонанс, народный контроль за работой чиновников всех уровней. Я думаю, что организовать вот именно такую вот работу, организовать вот такую команду у меня получится. И тогда не важно, кто будет Бату, Путин и прочие ерунда, там, трапезников. Да хоть какое там, да, хоть откуда-то будет, пусть этот человек придет. Если будет достаточный народный контроль, то работа будет происходить. И неважно, есть деньги или нету, В итоге все будет работать, и люди будут работать во благо республики. Все потихонечку будет развиваться. Какие предложения? Поэтому Ваши какие-то мысли… Вик-вик у Вас какие-то странные. Как, -как минимум глуповаты. Сегодня, соглашусь, в республике существует финансовый кризис. Сегодня в республике есть политический кризис, Катастрофический, катастрофическая нехватка кадров, компетентных кадров, которые готовы работать во благо республики. Как вот одному депутату задавали вопрос. А ты, говорит, этот, э, если сейчас, говорит, все изменится, говорит, ты что, как мы теперь будем работать? По чесноку, что ли? То есть, соответственно, сама система такая. Так мы налажены, мы не должны их дождать. Сегодня я говорю еще раз, да, сегодня э, мы там э, обвиняем политиков, но ведь, ведь те политики и э, главы, которые сегодня приходят, они приходят э, либо благодаря нашему молчанию, либо э, из-за как раз нашего молчания. Поэтому чем меньше мы будем молчать с вами, тем больше мы будем выражать свою, свою опять же, гражданскую позицию, поддерживать ее, тем, э, тем проще и легче нам будет жить с вами. На каждом посту должен находиться тот человек, который этим занимался. Политикой. Заниматься должны политики, но никак не спортсмены. Так же? или там артисты, или еще кто-нибудь. Главой республики должен, должен человек стать такой человек, который хотя бы в свое время там, до этого момента там, руководил как минимум там ну, хотя бы там, тысячу, может, двухтысячным коллективом, трехтысячным коллективом, каким-то вообще коллективом, неважно, там, хоть двумя людьми. Наш же Бату Сергеевич занимался только избиванием народа, так же? Так что я, черт его знает, это неправильный выбор. И неважно, деньги есть у тебя или нет. Вон у Бату Сергеевича денег нету, но он почему-то устраивает дни города. За полтора года свое управление повысил долг на полтора миллиарда. Нормально. Поэтому... Причем здесь от слова нет совсем. Минимальная работа просто подать его там, да, как он заявление, что вот там хозяйственный терпит убытки, закупка твердого корма полностью приостановлена, гаишники не пропускают даже те фуры, которые идут со стогами сена сюда внутрь. Говорят, вот такой вот негласный, негласный запрет на проход э, таких вот кур. Э, Нет экономической поддержки нашего одного из э, главных э, направлений сельского хозяйства. Соседние регионы получают э, поддержку, деньги в разных количествах. Тот же самый Волгоград за засуху. И прочее, и прочее, но кроме нас. Да вообще спортсмены не могут быть политиками. Я имею в виду, что человек, стремясь к определенной работе, он должен заниматься свое место. Вот если ты учитель по призванию, но ну будь учителем. Ты же не будешь бизнесменом. Нет, не будешь Тебя, как медведев, ты, ты не удержишь в бизнес. Не? Вот денег не получается, иди в бизнес. Нет, а тем более представители таких э -э спортивных, спортивных, как он называется, э -э как э -э кикбоксинг, когда тебя бьют на протяжении всей жизни в голову, не только руками, но и ногами. Э -э когда тебя бьют в голову о, люди, которые с удара убивают людей, понимаете, там, официально там до, от там два или три человека погибли на ринге. Я не думаю, что у тебя в голове останется что-то, там, кроме, <laughs> кроме безусловных рефлексов. Кушать, какать, одевать красивые вещи. И все. На что способен Бату Хасик. Спортсмен априори своей, ну, зависимый человек. Он всегда слушает тренера. Какой бы тренер не был, хороший, плохой, но он слушает тренера. То есть человек с таким вот багажом, не имея багажа управленческого. Как может руководить республикой? Шао Сангаджикар, Тарбаев, Шоумен, что тоже не является его профессиональной деятельностью. Также политика не является его профессиональной деятельностью. Возможно, да, он, я соглашусь с ним, он очень интеллектуальный человек, развитый, умный и прочее. Но это человек Шоумен, опять же, такие люди не должны занимать высокостоящие должности. Потому что, как говорили, что у них повышенное чувство э, соперничества. И э, таких людей можно купить просто, грубо говоря. что спортсменов, что шоуменов. У них у каждого есть своя цена. Просто кто-то дороже, кто-то дешевле. Ну, по поводу, по поводу менталитета, что он испаряется. Ну, э, наверное, дело в том не то, что кто Сибирь прошел и прочее, там менталитет сибирский. Просто дело в воспитании. Есть такое выражение, калмыцкая поговорка, воспитывая женщину, воспитываешь нацию, воспитывая мужчину, ну, воспитываешь мужчину, воспитывая сына, воспитываешь мужчину. Или там хочешь сделать сильную семью, воспитай мальчика. Хочешь сделать сильную страну, воспитай женщину. Воспитай девочку. Также получается, что сегодня есть казахов. У казахов есть такое выражение, что если хочешь сына красавца, возьми киргизскую жену, а если хочешь сына богатыря, возьми калмычку в То, соответственно. Это было замечено ими, что наши девочки, наши женщины воспитывают, воспитывают богатырей, истинных богатырей, истинных мужчин. Соответственно, вот у меня вот такие-такие вот, так, так, такой вот вопрос. То есть проблема ведь воспитания с каждым годом, воспитание, например, наши... Наши эйджи воспитывали наших матерей э, с, с оглядкой на советское правительство. Без, там, да, без, без калмыцкого языка, не передавая традиции, не передавая э, традиционную э, любовь к религии и прочее. Да. Наши родители воспитывали нас уже э, вообще утеряв э, какое-то представление о воспитании калмыка. И мы, по крайней мере, сегодня, наше поколение 30-летних ребят воспитывают детей, я, например, только одного там знаю, Виктора Акчаева, который, который вот прям воспитывает ее сына, там, калмыцкая, настоящая калмыцкая семья. Вот, единственного только человека знаю, там, да, ну, там еще одно. Там, все остальные, ну, да, мы одели на себя менталитет российского государства, когда наша хата с краю. мы перестали быть, мы перестали быть, поддерживать друг друга, поставлять друг другу к плечу, мы превратились в это все, вот, например, я начал заниматься свадебной съемкой там, 10 лет назад. Раньше у нас были свадьбы там, по 300-500 человек, с каждым годом свадьбы становятся все меньше и меньше, то есть все меньше и меньше родственников у людей, у родственников, которых он может пригласить. То есть на сегодняшний момент, там, если семья общается двоюродными, троюродными, то это еще более-менее, но дальних родственников уже мало кто знает, а мы должны до сих пор друг друга поднять. Поэтому все зависит от нас, восстановить традиции воспитания калмыцкого народа, калмыков, и все будет круто, я считаю, ничего не надо бояться. Но на самом деле, я по вопросу, кто сегодня готов возглавить, Опять же, я говорю, возглавить хурал, ну, не знаю, компетентный человек, человек, который сегодня готов предложить э, э, рациональный выход из э, проблемы. Я так думаю, что нам Сыр Викторович Манжиев э, предлагает э, довольно-таки интересный подход э, к организации э, следующего созыва э, Народного Хурала. То есть 50% э, Депутатов Народного Хорала могут выдвигаться по партийным спискам, а 50% по самовыдвижению. То есть также убрать этот пресловутый, как он называется, не социальный, как он называется, в общем, фильтр, муниципальный фильтр он также это все это предлагает и грамотный грамотный подход в организации выборов где люди смогут выбрать себе человека опять же и народных урал будет работать с оглядкой на народ а не на правительство на председателя на главу республики калмыки только именно на народ то есть сегодняшнее. Сегодняшняя ситуация выхода не имеет именно такая, как представление какого-то одного лидера. Мы, калмыки, в большей степени очень самодостаточны и можем выдвигать от каждого общества по своему лидеру. Там, как на примере, скажите, на примере профсоюзов. Вот. Если бы профсоюзы работали бы правильно, все бы было бы четко так же. Если бы профсоюзы были независимыми, все было бы четко. Все должно быть независимо от одного человека, не центрировалось на одном человеке. Опять же, напоминаю о том, что будет скоро съезд э, калмыцкого народа, куда могут прийти и приглашены будут э, все лидеры определенных вещей. То, то есть было бы неплохо, если вы являетесь Охолочепоселком, если вы являетесь головой рода своего, если вы являетесь представителем студенчества в любом из регионов России, если вы являетесь представителем землячества в любом из регионов России, а также в том числе и зарубежья. Присылайте нам свои э, заявления э, в участии э, съезда аэродкалмысского народа. Единственный выход, э, чтобы мы смогли решить вопросы именно вот таким путем, созвав лидеров всех направлений и на, на, на протяжении определенного времени прийти к одному э, к одной программе по развитию нашей республики. Ну, наверное, только так. А завязываться за определенного лидера. Я не вижу смысла. Я не вижу выхода именно вот в таком решении. Завязываться за одного лидера. Президента делают его окружение. Максим, как ты относишься к Макобеново-Марине? Ну, мукабенова марина <связывая> <связывая> <связывая> Ну, наверное, никак. разговаривать ему нельзя. Ага. Минут, минут. Я хотел тут показать. Я думаю, что бесполезно так стоит. Ну, ничего страшного? Как бесполезно стоит? не Я получил такую справку. Если ты можешь написать, то ну вот интересная интересная справочка. А? И, и, и, ну давайте прокомментируйте, что это такое. Ну, угу. Короче, меня зовут маша Николай Бжалович. Я вот 13 июля 2018 года э, написал министру внутренних дел. Угу. Являюсь ли я гражданином э, Российской Федерации? Я вот всем всем все просто показываю, да? и никто это мы не видит ни. Видите же начальник. Э, Миграционную службу написал Федерикова, он написал «С уважением». Почему, потому что я, наверное, сам тоже написал. <связь> а после меня, правда, вылезли человек, что тоже написали. Молодежь, они пишут, что тебе югор. <связь> и все. И теперь я думаю, зачем ходим на выборы, там у кого-то уходи. А у них полномочий нет? А чтобы полномочий были, должно быть э, два документа. Это право документ, да? И право представлять. Вот. Правоустанавливающий документ это паспорт и там удостоверение. А если <сínt> <Okay>. <сínt> в этом, да, паспорт должен быть стоять печать гербовая, где написано «УГРН». А вы смотрели свой паспорт? А там у нас написано «Миграционный служба. И фамилия, имя, отчество, все написано как услуга. Я давно хочу это сказать И не все время прихожу, и никого нет Вот, что я хотел сказать еще Право поставить И вот удостоверение личности Вот полиция проходит И угу. показывает нам удостоверение А там голограмма Нет такого И потом вот это Про гражданство есть закон федеральный Номер 60 А, 600 602, по-моему Март, чего уже как yeah. А 31 мая 2002 года. Вот там все написано, что человек, который должен стать гражданином Российской Федерации, он должен пройти процедуру гражданства, то есть написать заявление о том, что он отказывается от гражданства ССР, а потом написать заявление, что принимает гражданство. Yeah. И я и третий вопрос задал, гражданин ли я Российской Федерации? И мне ответ пошел. В числе лиц принятым граждан Российской Федерации не значится. Значит, я не гражданин, как был гражданин Советского, так и остался. Понимаете? Вот в чем вопрос. И право подтверждающие документы тоже должны быть. Должна быть справка или там в этом как в САСИ, что он является гражданином Российской Федерации. Или штамп должен ставить в этом паспорте, что он гражданин Советского. И от той организации должна быть доверенность. А у них не уходит доверенность. Они ходят сами не знают чего. И вот все время на суде, везде что доказывают, они там... Поэтому они не милиция, а полиция. Да, и полиция, с одной стороны, ну и суд, и муд, Они все тоже так, никого нет. Я запросил, да, у судей, вот у меня целый куча справ. Получается, нами правят... На гражданство нет? Нами правят, грубо говоря, бандиты с 90-х, которые по ОПГ, да, да, который называется государство Российской Федерации. вот я специально все время охотился, чтобы пройти и сказать это... И угу. Вот такие вот у нас тоже а в электро человек, наверное, 100 уже, наверное, угу. получили через электронную почту, что они не граждан России делают. Да никого нет граждан. Да уже упало. Я вот в последний раз, когда там заседание там было, я тоже написал про Махат Муган. Угу. Что мо угу. календарь? Угу. Там же, написано. это. Это я писал. И там про Ленина, про выборы, то что все. Это я все Так что, уважаемые друзья, можно даже по сути технически не подчиняться тем правилам, которые были придуманы, потому что мы не являемся гражданами Российской Федерации, оказывается вот так вот. Uh, а если хотите, да, если хотите, да, можете написать заявление и вы получите uh, справку, и что, и, что вы не являетесь гражданином а, граждан граждан граждан. Российской Федерации, вот Поэтому... Вот такие дела, это очень весело, очень прикольно. Попробуйте поучаствовать в этом приколе. И давайте сделаем... Ну, я же говорю, давайте сделаем, давайте сделаем, напишем заявление, и все, кто получит такую бумажку... Да, и... Да, и показывайте, и скидывайте фото с хэштегом «Я не гражданин Российской Федерации». Немного о том, немного о Маринью Кабена. Уже который срок она находится там И толку от нее нет Даже где-то был слушок что она отмывала деньги на территории Башанты, кажется да какой-то они не запустили не запустили какой-то завод по переработке. Сейчас честно, я не помню, но если у вас есть возможность, можете поковыряться. То есть человек, который далек от политики, в Государственной Думе сидит для того, чтобы выхуживать свои платья. Ну, я думаю, что нет. Вот такое у меня отношение. Никакое. А я не знаю ни одного помощника Марину Макопенова. Какой ресурс медиа ресурс представляете? Частенько я вас вижу. Газета, листинский курьер. А, листинский курьер. Что листинский курьер такая? Все ясно. Все круто. Не реколните. Ну так, уважаемые друзья, у меня поступила информация, что в Белый дом вызывают потихонечку депутатов, депутатов Народного урала на разговор. Только что сейчас вот Махалгаева вроде прошла, я пропустил этот момент. Я вот Не знаю, вот находиться здесь и показывать или что, или как, или, или вообще никак. Я же говорю, я никак не отношусь к помощникам Марины Мукабеновой. Вообще никак они отношусь, я их не знаю. Ну, я бы с вами не согласился, чтобы ехать в Монголию, нужно знать язык. Языка мы с вами не знаем. Плюс готовы ли вы уступить свою землю, ради которой наши предки с вами проливали немало крови? Ну, я тоже считаю, что это глупости, на самом деле. Ну Делать. Что у меня сейчас батарейка сядет. А нет у тебя полурбана? Нет, нету. Что? Надо ехать сажать, наверное, да? Что? Ну, заряжать и ехать. Телефон чуть, -чуть попозже вернуться снова опять. Ты будешь машину кинуть? Кого? Телефон Ну, быстрее, ну ты, быстрее там зарядиться, чем для машины. Да, а у меня что-то, что-то. Ну, это беспонтового телефона, у меня просто телефон 거죠. быстрый. У меня есть быстрая зарядка, если он быстро заряжается. От зарядки в телефон в машине он не заряжается так. Ну, стой, пока не видит. Серега станет, девушки, да, смотрите, цифру. <ru> <continue> Ребята, давно уже нужно отходить от понятия СССР, Россия, Единая Россия, КПРФ и прочая херня. Это все необходимые правила игры, которые были придуманы нашим современным государством. Если действительно оно там сегодня есть, сегодня вы не привязываете людей к определенной партии, например, если... Тот же самый нам да, с Ирмандзеюв выдвигался от справедливой России, и вы не разделяете ее, ее политической работой вот, от справедливой России, то ну, это на самом деле глупости. Да, вы же слышите, что человек говорит, о чем он говорит, куда он двигается. Просто есть определенные правила, по которым нужно играть, потому что если не играть по их правилам, все будет очень тяжело и очень, очень печально. также. Мы все там потомим в крови, как во время гражданской войны, когда наши э, Зайсанги, ну, решили создать свою автономию, казачью автономию, куда вошли все практически калмыки. И в итоге э, поуничтожали толпу всех, нам. всю интеллигенцию вырезали. И вот нам пришлось сто лет восстанавливаться для того, чтобы прийти к, там, к тому же самому, что происходило сто лет тому назад на основу начинает вырезать интеллигенция выезжает уже на самом деле там не физически с ними расправляется, а о, технически она вся уезжает собирается есть возможности там да у тебя мозги там более-менее ты более-менее там подкован ты чуть заработал денег свалил либо за пределами за пределы республики, а если удалось там за пределы общей страны я не обвиняю тех людей которые совсем уезжают туда но хотя бы тогда не призывайте народ Уехали, у вас все получилось, вы забыли свои корни, вам а, неинтересно будущее калмыкии, но как минимум, не, а, как минимум, прошу там не выходить из сети и не говорить, что вот, нам нужно либо в Монголию какую-то уехать, либо еще куда-то уехать, да. Когда уже настанет полный конфликт, когда уже а, мы поопускаемся по в руки, уже ничего не будет, нельзя, уже ничего нельзя будет сделать, тогда в этом случае можно задумываться о том, куда, чтобы куда-то уезжать, там, да, там, собраться там, вещами и уехать. Ну а не сегодняшний день, опять же, еще раз напоминаю о тех словах, словах Галдамба Шуктухана, который э, на минуточку был э, э, ламой. Он э, сложил себя полномочия, когда его вызвали. его фраза была э, такая. «Если даже Будда попросит пыль с твоей земли, не давай». «Это наша земля». Как, вы, как говорится, да, это наша корова, мы ее даем. На самом деле, ну, очень плохо, когда у вас такие мысли. Если вы здесь находитесь как о, о, квартиран, грубо говоря, чуть-чуть да, пожил, уничтожил землю и уехал. А, удалось уехать, уехал, не удалось, а, умер, но ну, ничего страшного. Это меня не касается моя хата с края. Такие мысли, они заразные, токсичные. Потому что улан это алый а хонгар, это хонгар, <связывая> потому что так именно называли его алый лев, а, хонгар с героического эпоса «Джангар». Эпос «Джангар» читай. «Пески придут, блин поменяется, хотите в пустыне жить». Да не важно, хоть где, хоть в Африке, хоть в пустыне, хоть, главное, чтобы это была твоя земля, за которую ты с ней борешься, понимаете? И опять же, я же говорю уже, в, в, в мировой практике есть страны, которые поднимали, занимались с, с, с системой опустынивания. И там, пустыня например, в Китае уже не пустыня нифига. <как> Грамотный подход, и все будет хорошо. Все в мире циклично. Но рекламу в политических вещах, политических программах мы особо не делаем, мы вообще не делаем. У нас нет, никаких, у нас нет ни одной рекламы, которая была бы коммер коммерциализирована. То есть нам никто не платит за рекламу. Я, если считаю нужным, я делаю рекламу. Если не считаю нужным, не делаю рекламу. И все. Например, ребят с Кочевника я просто поддерживаю, потому что классные ребята занялись тем, что, мне кажется, на сегодняшний день очень важно. Есть еще две книги, которые мы рекламируем. Это также не коммерческая реклама, за нее мы не получаем ни копейки, но просто считаем, что чем больше людей будут знать традиционные моменты, тем более это очень классные книги, 72 небылицы и как рассказ повествования Кемальгын о 25 пятом позвоночнике овцы, так что это очень супер круто, это очень важно, и поэтому мы рекламируем людей, кто занимается такими вещами, мы всегда рекламируем а, абсолютно бесплатно, а так люди посредством своих донатов а, а, показывают нам свое, не знаю, участие либо не участие, поэтому мы работаем без рекламы. Как-то одно время я думал перейти на рекламу сделать ее комментализированной, но э в итоге пришел к мнению, что ну, это будет как-то немножко глуповато. <imes razón noise> Люди дают э, свои. Люди жертвуют донаты, переводят деньги становятся спонсорами нашего канала, и мы за их деньги будем еще им показывать рекламу, я думаю, что это глупо. Поэтому у нас такая политика по поводу рекламы. Спасибо вам, кстати, за финансовую помощь, за то, что вы всегда откликаетесь на наши призывы, спасибо за то, что вы участвуете в спонсорской программе от YouTube. Ну вот как-то так. И тем самым вы нас освобождаете от поисках там финансирования, и мы остаемся верными только своим идеалам. Вот как-то так. это реклама от ютуба мы просто поставим и это за просмотры мы как-то получать нам нужны деньги, нам нужно монетизировать видео за эту рекламу мы не отвечаем это таргетированная реклама которая покупается у ютуба и получается мы там какие-то копейки с этого имеем, то есть там грубо говоря за тысячу просмотров там что-то около э -э что-то около 9 рублей что ли, или за 100 тысяч просмотров 9 рублей я не, на самом деле не помню вот миллион просмотров дает нам 200 долларов миллион просмотров со всех видео И ролики они разные бывают по длине по этому, поэтому поэтому на сегодняшний день э, наш канал приносит в районе 15 тысяч месяц э, за вот эти за просмотры за э, за участие кстати в вот спонсорской спонсорской программе от youtube мы где-то в районе 15 тысяч зарабатываем. Да, это вот информация такая если вам интересно А да не важно хоть, хоть кого, не важно, никаких мукобеновых, никого нам не надо на самом деле. Нам нужно сегодня с вами, друзья, не обращать внимания на тех людей, кто нас сегодня поставит. Нам нужно сегодня с вами учиться выбирать, выбирать собственной головой, принимать участие в политической жизни республики. Приходите на свои участки, становитесь, становитесь избирателями с решающим правом голоса, становитесь наблюдателями. Мы будем стараться организовывать финансовую поддержку таким людям на ближайших выборах. Потому что очень большое количество людей сегодня запросу населения на как раз таки на вот такое вот направление, на, на правду. Так что, друзья, как-то так. Еще раз большое спасибо за донаты, большое спасибо за участие в, в спонсорской программе. Спонсоров нашего канала вы сможете узнать по маленькому слону после ника, когда они пишут комментарии. Это такое небольшая плюшечка для наших спонсоров. К сожалению, данными данным вещами занимаюсь только я один. В дальнейшем мы все поменяем, приобретем нормальный свет. А то у нас вместо света просто лампочки. А на сегодняшний день у меня, например, нету камеры. Я постоянно камеру беру в аренду там, у кого-то для записи видео. Ну, вот как-то так. Поэтому ну, ничего страшного. Все это дело изменится и масштабируется. Когда появится средства для найма сотрудников, то все будет, изменяться. все будет изменяться по мере развития нашего канала. Пока я сегодня здесь один, хоть и всегда говорю, что спасибо за там, от команды канала «Зановлайн». Потому что я надеюсь, и не то, что надеюсь, а в планах у меня все-таки масштабироваться, чтобы наш канал был как полноценная организация. С разными сотрудниками Которые будут отвечать каждый за свое направление Опять же, да, Будут профессиональные журналисты Не такие, как я А вот профессиональные журналисты Появятся операторы штат Появятся люди, которые смогут делать статьи Художественные фильмы Документальные фильмы Освещать ту или иную проблему Так что все это дело масштабируется ну, на сегодняшний день пока я один. Ну, Буратай очень хорошо живет в Грузии. Это, наверное, один из тех людей, который выбрал лучшим решением это уехать за пределы республики. Два часа я уже стою. Шесть девочек, два мальчика. Ну, очень печально, на самом деле. Очень печально. Всего 66 лайков. Большое количество нас посмотрело. Я, наверное, отключаюсь. Еду заправлять телефон, телефон заряжать. И включусь где-то часа через полтора-два, наверное, да? Большое спасибо. Всего вам доброго.